привет друзья как ваши дела как ваше настроение я честно вас очень рада видеть сегодня на моем канале и надеюсь что вы это чувствуете сегодня мы с денисом сняли для вас продолжение баги sims в реальной жизни и многие в комментариях писали что почему ты берешь баги только из предыдущих частей sims Ну, дело в том то что в четвертом я заметила всего парочку багов и как бы они такие сложные, что их особо-то и не повторить. То есть я не смогу в жизни там искорячиться, искуречиться и в общем как-то вот сделать всякие непонятные штуки со своим телом. Но если у вас встречались баги в Sims 4 то сделайте их фотку. Для этого вам нужно всего лишь нажать во время игры кнопочку S или C. И получившиеся фотки вы можете найти вот в такой вот папочке на вашем компьютере. И присылайте их мне либо в ВКонтакте в комментарии, либо выкладывайте в Инстаграм и отмечайте меня. И, возможно, ваш баг мы с Денисом повторим в следующей части данной рубрики. Наташа, может быть, погулять сходим? Снеговичка слепим. Что с тобой? Вот это у тебя приход. Слушай, а это не заразно? Да нет, я думаю. Ну ладно. Кися! Кися! Кися, где ты? Кися! Кися! Блин, где же кошечка? Пойду спрошу у Наташки. Наташа, а ты не видел Кисю? Хочу в туалет. Так чё разорался иди. Ладно. Да блин, а -а -а! Mm! Mm, mm, mm, mm. я не могу выйти. <сосатый> Ты мой маленький малыш. Ты хочешь поиграть, да? Котя котяку, котя котяку, котя котяку. Так, давай мы теперь тебя поподкидываем. Так, давай, раз, два, Уи! раз, два, Уи! раз, два. Блин, знаешь, я хочу поесть. Простите, сэр, вам нужна женская рука. Хорошие мои, напишите в комментарии, какие баги случались с вашими персонажами в данной игре, и случайные три комментария попадут в мое следующее видео, как вот эти. Не забывайте подписываться на мой канал, потому что я стараюсь для вас, надеюсь, что вы это видите и чувствуете. Ставьте лайки, а с вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч! Эй, кто-нибудь! Я хочу спать! И кушать хочу, а еще я О, воняю.